Привет, друзья! Сегодня записываю обзор на курс Мейгары, не Извергающий деньги. А многие из вас просили сделать обзор. А, значит, сайт такой красочный, интересный. Вот все на Автопилоте у нас. Зарабатываются деньги. На видео автор показывает заработанные деньги. А здесь написано авторе. Кто он, что он. А деньги. Секретного сервиса, значит, он здесь. Ну вот, смотрим, да, выплаты каждый день. И вот, вот такие вот суммы различные он получает. А, значит, вот этот сервис. Я знаю, что за сервис. Я изначально как увидела. Даже на своем сайте я уже поняла, что это а, партнерские программы. А, ну, было интересно, да, что он нам может предложить. Как бы здесь вот чего не будет. Ну, в общем, посмотрела курс, как бы там вот курс, сам вот этот мегарыноч и еще два бонусных курса. А, значит, я не знаю даже как сказать, как, как и куда отнести точнее этот курс. Вообще, если так разбираться, то этот метод, который предлагает автор, он работает, и, возможно, я даже смогу поверить в то, что вот этот метод приносит автору вот такие суммы в день. Я не стала вот сейчас прямо тестировать. Я знаю сервис, с которым вот работает автор, где он размещает рекламу партнерских программ. Я сама там частенько размещаю рекламу. Как бы просто для меня, но я нового ничего, например, не узнала. Я это и так сама делаю. В принципе, вот такой курс. Берем, к примеру, вот партнерскую программу, там какую-нибудь недорогую, да, вот, точнее курс недорогой, там рублей 300, да, чтобы ваши комиссионные были там 150-200 рублей. И начинаем рекламировать, причем с вложениями. Вкладывать деньги по-любому, в этом методе, вот конкретно, который нам рассказывает автор. Значит, вложили деньги, реклама открутилась. кто-то если что-то купил, хорошо, не купил, плохо, что поделать. Ну, в общем, вот такой вот курс. Значит, для меня этот метод, он работает. Я хочу сказать, что первый раз я там попробовала давать рекламу на свой курс по Google AdSense. Это было еще в 2013 году, когда я его написала. Он был только в текстовом формате. И ну, я так пробный вариант попробую сделаю. Да, там нужно создать баннер что я, собственно говоря, сделала в Paint, как бы я там, можно сказать, совершила, наверное, какие-то ошибки, потому что там был первый раз, я вообще создала баннер, просто написала там что-то, тысячу долларов в месяц, ну, что-то такое. Но как раз на тот момент я там чуть больше тысячи заработала с помощью Google Adsense, ну об этом я на самом баннере ничего не написала, как бы не то что сайт нужно создать, что вообще там делать, как бы никакой информации не дала, просто вот написала тысячу долларов в месяц, какую-то картинку вставила, все. А значит, я помню вложила тысячу, ну может с копейками там точно уже не помню, а в рекламу вложила, а значит сколько там посеща, посещений было, точнее просмотров было что-то 30 с чем-то тысяч, как бы там мы платим за показы вот, ну там сколько то было переходов, я помню то, что было у меня 9 продаж, вот именно с этого сервиса, вот 9 продаж по 900 рублей, как бы получилось вот там чуть больше 8 тысяч получается, ну вот как бы считайте сами, да тысячу потратил рекламу 8 заработал, чистый заработок 7 тысяч рублей составил поэтому я могу в принципе поверить вот в эти суммы далее вот следующий Раз я давала там рекламу, помню, это вообще вот было просто отличная реклама у меня получилась. Как раз за неделю до нового года я нашла курс по созданию видеооткрыток из фотографий. В общем, там какой-то сервис был в этом курсе, о нем рассказывали, иностранный, значит. Там очень много различных шаблонов, вот именно уже видео готовых. Туда просто нужно вот вставить лица, там свои можно, ну так вот, да, можно сделать открытку для друзей, а, с их лицами, там, ну, такие, всякие такие смешные видео различные. И я вот сделала, там, что-то актеров, по-моему, взяла, вставила, ну, естественно, вырезала из этого видео картинку, добавила вот в этот самый баннер. Также написала там, что поздравьте, друзей с Новым годом, прикольная открытка из ваших фото. Ну, что-то такое. Сам курс на тот момент, помню, стоил 5 долларов. Ну, и там мои комиссионные были 3 доллара. Вот. И, значит, я тоже самое, там, тысячу я вложила. Вот там было, там, сколько там, 30 тысяч просмотров. И тогда у меня получилось что-то около 200 заказов. Представляете, вот, ну, даже 200, пускай, заказов будет, умножить на 3 доллара. Доллара – это 600 долларов. Как бы по тем, в том году, по-моему, как раз доллар был 50 рублей, там, 50 с чем-то. Вот, получилось, ну, примерно 30 тысяч рублей. Но это как бы было не за день, а за три дня получилось у меня. Как бы три дня реклама крутилась. Вот, и вот что-то около того, по-моему, даже чуть больше 30 тысяч было, там, 34, что ли. Ну, вот как раз перед Новым годом отлично получилось заработать. Так, в чем плюс? То, что нужно брать недорогие курсы. Вот, к примеру, да, вот по, за 5 долларов курс купила вот сколько, много человек. А мой курс всего лишь 9. Ну, и то это, я считаю, если бы я изначально баннер создала правильный, написала, что это Google Adsense, там нужно создать сайт, а был бы, конечно, другой, может быть, результат может более люди другие заинтересовались бы, а может еще меньше никто не заинтересовался, вот ты уже теперь не угадаешь. Ну факт в том, что этот метод работает. если, как автор говорит, возможно это, этот заработок вот пустить на автопилот, ну как бы все равно какой автопилот? Нам нужно под каждый курс создавать отдельный баннер. Все равно это нужно работать, чтобы там автоматически как-то зарабатывать, такого здесь не получится. Ну, если есть возможность вкладывать средства каждый день в рекламу такую, то тогда, конечно, можно сначала там, ну, из заработанных денег начинать, начинать вкладывать и больше, больше увеличивать, а по несколько курсов в день продвигать разные баннеры. И, возможно, можно выйти на более да, крупный заработок, чем нам здесь вот автор показал, свои вот доходы. А все это реально, и все это возможно. Это, ну, как бы я просто не знаю, может просто себя больше ничем другим не занималась, можно было бы это действительно вот так поставить каждый день, делать вот эту рекламу, заказывать, может быть, стоило бы попробовать. Лично я скажу так, что я пользуюсь данным сервисом обычно сейчас вот ну, в какие-то праздничные дни. Вот, на Пасху я заказывала, тоже там рекламу давала, ну там я такие какие-то музыкальные, вот эти, ой, не музыкальные а поздравления по СМС, вот, телефонные звонки, вот этот сервис, там тоже я нормально заработала, но во много раз я окупила свои вложения. В празднике можно поработать на этом сервисе. Ну, если, конечно, есть возможность да, в виде финансов, чтобы сразу вкладываться, да, потом уже получать заработанные деньги, выводить. Так, в принципе, вот, как бы для новичков, которые готовы вложить деньги в рекламу, я бы порекомендовала данный курс. А для людей, которые давно работают в интернете, они так прекрасно знают, да, что здесь нового, я вам могу рассказать, да ничего. Вложили деньги, прорекламировали товар, получили свои комиссионные и все, в принципе, на этом закончилось. И так дальше. Поэтому, я думаю, здесь все понятно, каждый из вас сам знает, что нужно ему это или не нужно, заниматься данным способом, точнее рекламой инфопродуктов. Так, спасибо за внимание. До скорой встречи. Всем пока.